В Казанском университете отметили день иностранного пускника. Его душа котенки. Ученые КФУ разработали инновационный зоошампунь. Стартовала летняя смена в летнем лагере Казанского федерального университета Discovery English. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Никитина. Делегация Казанского федерального университета отправилась в Екатеринбург на выставку и на пром, где представила выставочный образец беспилотного трактора. Напомним, что данный проект реализуется Институтом вычислительной математики и информационных технологий совместно с МТЗ «Татарстан». В Казанском педагогическом колледже состоял заседание Комитета госсовета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Все подробности встречи узнавала Алина Красильникова. В Казанском педагогическом колледже состоялось выездное заседание Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам. Перед тем, как начать заседание, директор Анфиса Залялова провела экскурсию по учреждению в целях ознакомления с деятельностью Казанского педагогического колледжа. Основным достоянием стал музей истории педагогического образования в республике и ресурсный центр, с помощью которого реализуется программа дополнительного образования для детей раннего и дошкольного возраста. Буквально на днях президента Российской Федерации... Александр Николаевич Путин объявил о проведении в 2023 году в Российской Федерации года педагога и наставника в целях признания особого статуса педагогических работников. Обеспечение системы образования кадрами, повышение статуса педагога всегда на особом, на особом внимание в нашей республике. На это обратил внимание президент республики Тарстан Гусан Николаевич Миниханов в своем послании в 2021 году. Сегодня мы обсуждаем актуальную Плацет, а в рамках визита участники заседания поднимали вопросы о мерах по обеспечению педагогическими кадрами дошкольных и общеобразовательных организаций в Республике Татарстан. Выступающими стали работники разных государственных учреждений. В их числе был и исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский. Он рассказал о динамике приема студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки. В настоящее время 11 тысяч, а это 22% всех студентов у нас, обучаются в педагогической профессии. Это связано как с ростом популярности профессии учителя, так и с увеличением количества бюджетных мест, выделяемых по данному направлению федеральным центром. Очевидно, что федеральный университет работает не только на региональном, но и на окружной рынок труда. При этом Казанский университет стремится к интенсивной работе с республиканскими органами власти для удовлетворения запроса республики. Одним из таких примеров последних лет стало открытие программ би и полилингвальной подготовки, о чем говорил Андрей Иванович. По итогам заседания председатель наметили план работы Комитета Государственного совета Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным вопросам на третий квартал 2022 года. В нем будут отражены все обращения программы развивающие конкурентоспособность образовательной системы. Алина Красильникова, Хафиз Гараев, Универньюз. В Казанском университете прошел выпускной иностранных студентов. Все подробности далее в нашем сюжете. 5 июля прошло награждение иностранных выпускников Музея истории в главном здании Казанского университета. В этом году выпускниками подготовительного факультета стали 1143 человека. Это честь для нас, и для вас находиться в этих стенах. Я уверен, что вы с гордостью будете носить имя казанского, выпускника Казанского федерального университета и делать максимум для того, чтобы развивать страну, в которую вы вернете свою родину, для того, чтобы прославлять свою семью и одновременно прославлять имя Казанского федерального университета. Студенты отметили, что учиться было непросто, но интересно. Ребята проявили себя в социальной, культурной, образовательной, научной сферах. В дальнейшем некоторые выпускники планируют продолжать учебу в КФУ, а некоторые уедут к себе на родину и там продолжат свое обучение. Мне очень понравилось э, учиться здесь, в КФУ. Мне очень понравилось. Я знакомила э, многие э, друзей, одногруппники, и я мне очень понравилось. И а, также мне понравилось а, мероприятие, которое было в КФУ, как, например, день Африки, который я показала а, культура а, о, из Мозамбика и как, например, танец, наши блюда, наша традиционная одежда. Ассоциация иностранных студентов возобновляет свою работу с сентября текущего года. Казанский федеральный университет активно поддерживает иностранных студентов. Телефоны для справок абитуриентам вы можете видеть у себя на экране. Тагмина Мадатова, Александр Фирсов, Универньюс. Ученые Казанского федерального университета разработали уникальный зоошампунь. Почему он может вытеснить с рынка существующие аналоги, узнаете в следующем сюжете.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 В планах запуск производства первой партии зоошампуня на базе Казанского федерального университета. Маргарита Михайлова, Александр Фесов, Универньюз. Стартовала летняя смена в летнем лагере Казанского федерального университета Discovery English. Какие образовательные интенсивы ждут школьников со всей России? Расскажем в сюжете. Лагерь английского языка Discover English – это образовательный проект Казанского федерального университета для школьников, в основе которого лежит концепция интерактивного, практикоориентированного и увлекательного обучения. Смена 2022 года стартовала 3 июля и продлится неделю. В рамках лагеря запланирован 21 час академического английского, а также 28 часов познавательной программы, что поможет усвоить грамматику языка и азы синхронного перевода. В программе смена успешно совмещены, занятия английским, практика общения с носителями языка, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, а также культурные и спортивные мероприятия. Discover English базируется на основе Казанского федерального университета. Таким образом, основной состав преподавателей вожатых это педагоги и выпускники Института международных отношений. Мы создаем программу в первую очередь. Такую, которая помогла бы ребятам сдать экзамены по УГ, ЕГЭ и также прокачать свой английский. То есть у них интенсивно идут занятия по английскому языку до обеда. Затем мы уже выезжаем в университет и каждый день мы посещаем а, то направление, которое могло бы им показаться в будущем интересным. Потому что язык — это прежде всего инструмент. К а какой профессии, к какому а, делу его приложить, к да, какой области уже ребенок, а, наш будущий студент должен понять для себя заранее. Помимо общеобразовательных дисциплин, преподаваемых в лагере школьникам, также представлена насыщенная культурная программа. Ребята посещают лаборатории Казанского университета, а также знакомятся с процесс обучение в одном из старейших вузов страны. 4 июля лагерь Discover English посетил симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета. Школьникам провели обзорную экскурсию по доклиническому инновационному комплексу, в которой рассказали об особенностях виртуальной больницы. Следом за этим ребята отправились в Институт физики Казанского федерального университета, где им продемонстрировали основные лаборатории, рассказали об истории учебного заведения и показали интересные эксперименты. Немаловажно то, что повествование и беседа с ребятами шла исключительно на английском языке. Программа очень насыщенная, вообще нет времени отдыхать. Это мне очень нравится, потому что все время что-то происходит, очень интересно, насыщенно. У нас есть уроки по английскому. И там именно академический английский, мы подготавливаемся к ЕГЭОГ и изучаем какую-то интересную лексику, какие-то грамматические э, правила. Также вообще вся программа, все, что происходит на английском языке, что очень интересно, увлекательно, прям как-то уже начинаешь думать по-другому, все переходит. Формат английского языка ⁇ это интересно. Лагерь английского языка Discover English существует с 2016 года. За период этого времени лагерь помог множеству школьников со всей России подтянуть язык, определиться с будущим выбором направления и просто подарить друзей и наставников на долгие годы. Карина Саяхова, Фарид Захитоглы, Тимур Табаров, Универньюз. За в кафедре квантовых оптических технологий профессор Института физики Казанского федерального университета Алексей Калачев избран членом-корреспондентом Российской академии наук по специальности квантовой технологии. Отметим, что с прошлого года доктор физико-математических наук, заслуженный деятель науки Татарстана, также возглавляет федеральный исследовательский центр Казанский научный центр РАН стали известны результаты ЕГЭ по обществу знанию и информатике. Среди выпускников-лицеистов Казанского федерального университета есть те, кто набрал максимальный балл. Выпускница сунц айти лицея Далина Алимова получила высший балл по единому государственному экзамену сразу по двум предметам – математике и информатике. Еще двое выпускников этого лицея получили высший балл ЕГЭ по информатике – Роман Гуров и Артур Лукьянов.